О, вон, вон вон, вон вон такая. Да, парни, делаем эксперименты, да, насколько волна сильная. Насколько высокая, да? О, вон там такие. Во-во-во, прям так заворачивается красиво. Да, да, красиво. Во -во -во, Ой, вот, ну, вот тетку, короче, он вот точно укорбит. Бедная, господи. Не, ну что она прт? Она жилая вообще. Ну что, смотри? Он прям ее просыпает.